Привет, друг! Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, их опубликует, если они будут конструктивны и в тем. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию свежий мой авторский афоризм, написанный мною сегодня утром. Посвященный просмотрам на одном непонятно каким макаром раскрученном канале. Там один одессит, разводит толпу всякими баснями, названия роликов не соответствуют содержимому и так далее.